Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот на улице конец марта у нас. В срочном порядке начали собирать яйца. Если что-то там, у нас инкубатора нету, и мы подложим под квахтуху яйца. И чтобы они лежали не в морозильнике, не испорченные, мы, конечно же, вот, вот производим отбор. От наших курочек вот такие яйца ну и чтобы можно было под какую-нибудь куда-нибудь положить между прочим вот эти последние до да, 4 штучки от от маленькой курочки но яйца огромная также есть вот здесь такие розовые интересные Я даже честно не обращал внимания когда собирал ну и это вот от наших эм, покупных курочек даже не знаю каких тут пород и все остальное но ну, такая красота также мы наконец-то купили вот такой аэратор воздуха для своей маленькой рыбки, где-то там она плавает. А то 4 месяца было без кислорода. Как-то даже интересно, как она выжила. Но выжила же. На улице у нас замечательная погода. Ночью у нас морозная, правда, минус 3,6 градусов. Ну, днем 6 тепленько, просто великолепно. Но новости это были не все. Самые большие новости у нас произошли на выходных. Сразу у меня поломалась сим-карта рабочая. В связи с чем я потерял все интересные контакты, которые были там. Всегда же все записываешь на сим-карту, уже не на телефон, по глупости. Ну, ничего. После этого, при попытке восстановления сим-карты, я, конечно же, по своей глупости и неунимательности разбил телефон. Ну, это тоже полдела. Телефон был не новый, старенький. Но ну, на этом же не остановились приключения. Через день у нас мой хищник, который вы видели уже, нечаянно прыгнул на ноутбук, стоявший на кухне. И ему тоже стало хана. Ноутбук тоже разбили. Ну эпопея, выходных, воскресный день был просто супер. Наш еще и телевизор накрылся. Ну, хрен с ним, с этим телевизором. Последнюю возьмем в этот ящик деревянный, грубо говоря. Между прочим, вы видите, стол сделал, блин, сделал стол только в воскресенье, а в понедельник гибель вот нашего малыша. Это было уже ночь поздно. Я ее не видел. В понедельник я ездил в командировку. Я их не кормил. Пришел поздно домой. И около 10 часов, может, немножко раньше. Пошел в клетчатник. Мальчик был обдутый. Скорее всего, слепание кишок. Я еще его не вскрывал. Ну, короче, дал там лекарство но ну, через там, 20 минут все равно умер. Рыжик. Пал. Так что, уважаемые кролиководы, держитесь разводитесь вот мой хищник как раз пришел хулиган который разбил компьютер мало что кролик у тебя я так шею компьютер разбил ну, ладно всегда в жизни есть огорчение неудачи как-то злой рок ну как бы кто ни называл жизнь на этом не становится она продолжается зарплату получим сразу 8 телевизор для детей правда сейчас лучше читать начинает рисовать Но, видите всегда есть выгода из тех или иных ситуаций. Ну, как вы знаете, я покупал 4 НЗБшечки и 4 брюгунца. Одного брюгунца я, честно, продал мальчика, но два пали. А вот НЗБшечки, как вы видите, тв -тв -тв -тв -тв, все хорошо. То есть из 4 НЗБшек все красавцы, все вес хорошо набирают. Из бургундцев, к сожалению, у меня осталась только одна девочка. Ну, я еще раз повторяю, на этом жизнь не останавливаться. Планы это всегда хорошо, планировать всегда нужно, но, но жизнь всегда делает коррективы. Так что, уважаемые друзья, подписчики, знакомые, гости канала, никогда не, не, не унывайте, что бы ни происходило в нашей жизни. Всегда есть выход, может он не всегда хороший, положительный, но выход есть в любой ситуации. Всем огромное спасибо за просмотр ролика, за подписку на канал, за комментарии. Всем удачи, здоровья, ну и пусть не будет у вас, как у меня на этой неделе. Всем-всем пока, оставайтесь со мной, продолжение следует.